Если вы хотите узнать правду о том, что происходит в Германии в период коронавируса, если вас интересуют другие вопросы, связанные с нашей страной, к вашим услугам, наша беседа с адвокатом, которая выйдет на канале в ближайшее время, пожалуйста, заранее задавайте вопросы. Все вопросы я передам Сергею Мищенко, о котором еще не раз расскажу вам. Будет откровенная беседа, и все вопросы, которые вы зададите, я обязуюсь передать моему собеседнику. Оставайтесь с нами на канале, мы рассказываем правду, мы не делаем пропаганды, мы сражаемся с тем, что является фейками. Мы рассказываем правду о Германии, о России и обо всех других странах. А теперь, добрый день, Мойнсен.